Ребята, всем привет! Это наш предновогодний выпуск. И Сегодня мы решили с моим стилистом Таней Хурцевой сделать обзор новогодних коллекций. И сейчас мы находимся в пространстве КМ-20. Вот я сижу, пью свой американец. Таня уже там собирает образы. Мы сейчас спустимся к ней, посмотрим, что же она там подготовила. Вот, кстати, офигенная новая коллекция Blue Marine. Костюм просто топовый. Я думаю, что его можно померить тоже. Сейчас попробуем. Очень классный корсет для новогодних вечеринок просто топ. Еще такое платье было, но его, видимо, уже купил кто-то. А вот, кстати, очень необычный бренд. Ну, для меня, по крайней мере, Диду. Не все такие решаться надеть. Будет круто. Это даже представляют с сапогами с такими высокими. Тоже очень классный бренд российский. Джексон Deville. Они делают из таких прикольных как, ковриков, как будто для ванны, но это не коврики для ванны, наверное. Вот, но мне сказали, что из ковриков для ванны из такого материала. Реально похоже на коврики такие. Ой, а вот нереальное просто платье. Я его недавно увидела, не знаю, новая коллекция или нет, но смотрится, мне кажется, просто волшебно, какими звездами. Но это прям для какого-то классного такого выхода. Очень мне нравится страничка этого бренда в Instagram. Такой комплект был на Олесье Капельниковой на показе. Именно Япон. синий вот этот, да? по моему, да. Она еще была вся в таком глиттере классно. Блин, как? как мне вообще нравится лаковая обувь. Мне кажется, она так выигрышно смотрится во всех uh -huh. образах, да. Этот более классический образ. Мы все-таки хотим добавить такой спорт. Да, Шип. да. Кстати, не все на них решаются. Я их предлагаю. Иногда говорят, ну что-то странное. Но это просто не на каждый день. Да, по супер. Это такое на выход. Ну на выход супер. Кстати, на твоих ногах офигенно смотрит. Я нашла очки какие-то классные. Бренд пока не опознан. Какой бренд? Просто... Подругу подарила. Окей, на самом деле на Болисягу похоже. Да. И с этими сапожками сарка бренда. Теперь этот образ смотрится это классно. Можно и на съемку, и отдельно, и новогоднюю ночь отметить в таком образе. В общем, то. Нереально мило. Не Этот костюм померить бренда Диду, он, конечно, для Яны немножко экстравагантный, я бы сказала. Но нужно пробовать новое, иногда даже, кстати, те вещи, которые ты говорил, точно нет, потом тебе заходили. Да, ну, вообще, я считаю, что люди, которые уже, не знаю, перенасыщены какими-то вещами, им хочется иногда надеть что-то необычное. Mm -hmm. Поэтому мы примерим, вдруг для кого-то этот образ найдет отклик в сердце. <гит> который, гринч, который украл Рождество. Да. Только <с agree> <Ничего> ты очень-очень красивая и стильная версия Гринча. На самом деле, я уже говорила, что я на Яне не очень представляю этот образ, но когда ты его надела, это прям классно. Просто это такая вещь, которую нужно надевать на определенное мероприятие. Ну, не так, что я надела и пошла, не знаю, в юг ресторан какой-нибудь. Я представляю. Очень классный лук от бренда Диду Мне безумно нравится, как он сидит на Яне Еще, кстати, можно, наверх добавить дубленку, мне кажется Или какую-то куртку, да Я сейчас посмотрю, и будет тогда вообще супер Так, нам нужны туфли под платье Коперни Мне кажется, нам нужно что-то Экстра. Mm -hmm. Кстати, бренд Мелисса. Очень красивые мюли, необычные. Они пахнут ванилию. Mm -hmm. Так, но ну это мой любимый образ. Это прям супер-классика, только такая немножко романтичная классика. валаны цветы и моя любимая сумка. коперный и хит которая уже полюбилась многим и нам с Яной тоже. Ну да, это, кстати, это прям наш такой образ. Последний образ. топ юбка Блюмарин и Батфорты бренда Петер Дум. Оба бренда сейчас в самом топе. Вещи смотрятся просто сногсшибательно. Смотрим образ, супер романтичные розы, очень красивый цвет, кстати, такой красный, но красный он немножко приглушенный. Мы хотели сюда померить ботфорты лаковые, высокие, черные, нет нашего размера. Яна у нас будет Blue Marine Girl сегодня. едем в nude и покажем вам более классические образы более какие-то традиционные здесь более романтичные коллекции в отличие от прошлого нашего пространство где мы были Стоп, у нас тут просто проблема с микрофоном и поэтому мы будем его передавать чтобы звук не портился и качество видео было классно Я люблю черные платья, это прям мои фавориты. Мне нравится, что в этом платье есть такой небольшой разрез. Он очень будет элегантно смотреться и подчеркивать фигуру. И классно, что здесь есть такие элементы золотые. Еще мне тут понравился один корсет, который с такими вот яркими пуговицами. Очень круто смотрится. Вообще сейчас популярны модели с такими вот декоративными элементами. Если вам кажется, что это слишком там, ярко, потому что он сам бархатный, то после новогодней ночи можно использовать его, просто примерив на белую базовую футболку. И пойти, например, на ужин в ресторан Сейчас в тренде серебряный цвет Мой фаворит это вот эти вот брюки Я бы примерила их обязательно Я не знаю, сейчас нам Таня подберет верх Но мне очень нравится эта модель Мне кажется, будет смотреться супер стильно И для тех, кто празднует праздник, например, в ресторане Там небольшой компании У кого не будет каких-то там блин, масштабных вечеринок Да и даже дома Можно примерить вот такой вот образ С этими серебряными брюками Мне еще безумно нравится у нее история. Жакеты. У них очень классные модели. Я обязательно себе выберу какой-то жакет, потому что это такая база, которая должна быть у всех в гардеробе. Вы можете под любое элегантное платье комбинировать, например, вот такого вот черного жакет. Кстати, для тех, кто смотрел мои истории, вы видели, что это платье я выбрала для празднования своего дня рождения. Оно очень круто, элегантно смотрелось. Плюс я его дополнила перчатками черными. Это прям вау был образ, который разорвал мой директор. Все спрашивали, где же я приобрела это платье и, конечно же, перчат. Очень красивая тоже модель. Вроде бы такая базовая, но за счет этих перьев она смотрится mm -hmm. очень нарядно. Я хочу отвесить еще такую юбку золотистую. И возьмем такой костюм. У нас получится достаточно классический образ. Это и хорошо, потому что эти вещи их можно отдельно потом использовать. В кортеробе носить со свитером юбку, например. Жакет с брюками. Максвать по-разному. Золотистый корсет. С джинсами, с брюками будет классно. Можно надеть, например, классические брюки. Прямые джинсы даже лучше. Черные. Такой корсет с перчатками. И уже это будет такое одновременно и немного расслабленное вечерний э, нарядный образ. В бренде представлены такие розы красивые. Это ручная работа, насколько я знаю. Супер классический аксессуар, который послужит вам не один год. Я прям это гарантирую. И с обычной белой футболкой, и с корсетом, и с жакетом. Смотрится супер всегда. И чокеры. Но это уже, конечно, для любителей поблестеть. Но я советую такие вот супер активные аксессуары носить. Например, тоже с лонгсливым, обычным базовым белым, например, или футболкой, их не будет такого эффекта супер фэнси перегруженного образа. уже третий жакет, с которым мы мерим эту юбку, и решили, что все-таки с жакетом из новой новогодней коллекции это смотрится красивее всего. Дополнили еще шарфиком таким декоративным, тоже из новой новогодней коллекции. Можно его просто так назад носить, да, а можно сделать его вперед, вот, например, так, и как раз фурнитура будет с юбкой перекликаться, так даже интереснее смотрится. В общем, с этим жакетом лучше всего. что такие босоножки должны быть в гардеробе каждой девушки, потому что это супер незаменимая вещь. Вообще подо все просто. Мы решили эти брюки обыграть, так как я нам бы надела на выход куда-то или там, не знаю, на отдыхе куда-то, да, на вечеринку какую-то. Такой расслабленный стиль. Но за счет розы смотрится ну, немножко по-вечернему, порядному. Еще одно такое нежное платье, тоже очень романтичное. Но здесь я не явно не хватает бокала шампанского. Платье для новогоднего настроения, красивый бант такой сзади. Его можно еще зафиксировать, я думаю, чтобы он прям хорошо стоял. Для тех, кто не хочет, например, бан завязывать, можно оставить вот такой вариант. Сильно тут затянуть еще раз, и будет такой шлейф красивый. Мы еще добавили чокер, тоже из коллекции бренда. Нежный такой, романтичный, мне нравится. И я бы сюда еще, конечно, черные колготки добавила, туфли с острым носиком, тогда будет уже завершенный образ и такой цельный. У нас с Яной уже вкусы какие-то стали, мне кажется, какая-то у близнецов Я такая смотрю, думаю, прикольная платьишко, единственное из всего этого Она говорит, это я его сюда повесила Так, ну что, мы сейчас пришли в лайм Мы будем делать подборку масс-маркета, как вы уже поняли Продолжаем наши новогодние образы, выбирать. Начнем, Начнем. платье, пока его никто не забрал Берем это платье О, кстати, да, офигенный топ Я сейчас была в Стамбуле, и там у Зары вышла новая коллекция и там есть такой топ, но он отдельно А здесь у на футболке, очень крутой Идем смотреть. Очень да, прикреплен. но как ты его на, на другую футболку так? Нет, решить. просто ну есть на тело. Единственное, да. а ты них думаешь хватит. подлинение? Да. Длины. Ну да, жалко так, ну, Смокинг много. это, кстати, всегда хорошая идея Черная и красная Я заметила, еще серебряные цвета Преобладают Кстати, платье хорошее, но шинки, да, Какие-то странные Можно отрезать. А вот этот пиджак мне отдельно нравится Здесь такие то рукава прикольные Иногда просто кажется очень странно А потом надеваешь и прикольно. Я бы еще яркие какие то образы Давай. Дела, Мне, кстати, топ тоже нравится топ Здесь прикольно. перья получше Да, я тоже уже делала подборку в инстаграм И там тоже выбирала такую модель джинс. Прикольно смотрится. Давай померим. Пойдем поярче, да? что пошли, пошли в красное, ныряем. Кстати, вот этот топу я уже тоже показывала у себя на телеграм-канале. Вообще делала очень много классных, крутых подборок, поэтому подписывайтесь обязательно на мой телеграм. Вот опять, платье прикольное, но... Перья не Странные очень, да. перья, да. Вот немножко бы подороже. Дешевят образ а сколько? Ну, за 10 тысяч, мне кажется, можно было. Все, тебе... вот это платье Да, мне кажется, тебе, кстати, хорошо будет. Кстати, вот это вообще супер мне кажется, беспроигрышный вариант для любой вечеринки. Такой укороченный жакет и брюки. Только я бы здесь другие брюки взяла. Ну да, классические да. без вот этих разрезов. Разрезы, они смотрятся всегда как-то странно. Хайль Бибер, да. Кроссовка платье. Ну, кстати, мне нравится это платье бантик хорошо сидит, потому что бантики иногда очень странно смотрятся, как-то криво, косо, здесь ровненько все. Ну да, вообще платье очень классное, во-первых, оно подчеркивает красивую очень фигуру, если надевать какие-то невысокие сюда да, каблуки, то да, он будет он. очень эффектно смотреться. Здесь кажется, что все пропало, вот как сейчас Яна одета, но на самом деле это не так, потому что здесь просто мы добавляем лодочки, опять-таки серебристые, например, были в манго очень классные на ломоте. или как у Яны или из-за Любые черные лодочки, мы подворачиваем футболку. Ну для тех, кто любит, например, да, такие чуть-чуть полуоткрытые силуэты и добавляем черные перчатки, такие бархаты. Как да? у меня на фотографии со дня рождения. Это получится такой образ, как раз таки. Ну вот я таки люблю, полу расслабленный, полу какой-то такой фэнси, не знаю, изящный, лаконичный. Образ для вечеринок. Да, да, да, да. да, да. уже более понятно всем, мне кажется, такой корсет, кстати, был в российском бренде Say No More, мы его с Яной тоже любим. Что... За счет корсета он более такой вечерний, и у вас уже сразу складывается картинка, что вот это вот вечерний образ. Но это опять же, это если не работать со стилем и не расширять какие-то границы, допустим, предыдущий с образ можно просто обыграть, а здесь уже сразу такая претензия на вечер. Да, но здесь я бы, кстати, тоже перчатки добавила, потому что немножко голые такие ручки, и да. хочется немножко спрятать все равно. Можно чокер совсем такой легкий, из камушек. Прям самый базовый. Или даже серьги без чокера. И будет уже классно очень. Но здесь перья мне уже намного больше, особенно на топе нравится Этот образ немного похож, кстати, на платье, которое мы в Ньюстори мерили Там да. такое очень красивое шелковое платье с перышками внизу Этот топ мне нравится тем, как раз таки, что здесь есть промежуток такой небольшой Более легкий просто Да, такой легкий, воздушный Но Здесь что-то хочется на руки, может быть, браслет какой-то совсем небольшой вот, И будет уже хорошо, и сережки тоже Можно надеть колготки черные, там 40 ден допустим, и босоножки там, в стиле Лоран, например, с какой-нибудь маленькой такой полосочкой. Вот, это будет красиво тоже очень. По Яна дней. говорит, что такие образы не нравятся мужчинам Поэтому мы сейчас попробуем это платье Суперсекси Ради эксперимента, да Это платье оказалось на Яне очень даже ничего Только единственное, что здесь мы точно добавляем колготки Иначе смотрится очень голо Пиджак я бы не стала накидывать Такие сочетания, они все-таки очень классические И уже олдскульные немножко выглядят А вот колготки добавляем, добавляем обувь Те же самые лодочки э, лаковые или кожаные и это уже будет хорошо. Возможно, кстати, перчатки здесь тоже. Но нужно смотреть. Перчатки вообще, мне кажется, мастер да. поэтому обязательно их приобретайте. Если у вас осталось с прошлого года, вы можете сделать платье. Я вот смотрю на это платье и думаю, что к нему добавить, чтобы это не смотрелось, как будто ты на пляж собралась. Хотя, кстати, если, например, вы где-то, там, не знаю, в теплых краях отмечаете Новый год, то я вот представляю загорелую кожу такую, это платье со вспышкой делаем фотографию и получается просто супер. А вот на корпоратив я бы, наверное, все-таки не пошла, потому что... Но оно слишком голо Оно голое, да. и еще мне не нравится, что оно очень короткое. Если прийти в таком, я не знаю, на какой-то рабочий это мероприятие на рабочий корпоратив ты просто садишься и платье становится майкой поэтому лучше не рисковать Вариант супер классический. Здесь нам нужен под низ только топ. Есть в интимиссии всегда очень хорошие атласные топы и топые сетки. Для тех, кто посмелее немножко, босоножки на капуке. Собственно, вы готовы на выход. И сережки обязательно. Я думаю, чтобы обыграть эти камушки, такой же прям цвет, можно подобрать сережки и будет супер. Вообще аксессуары, аксессуары делают шланг. образ индивидуальный, завершенный, и вы как-то его подстраиваете под себя, под свой стиль. На самом деле, я такой пиджак даже в коллекции какого-нибудь люксового бренда представляю. Плечки, да. мне нравится, что они вот стоят так жестко, они падают, как-то свисают. И В общем, пиджак этот классный. пиджак можно да, взять. Рекоменд. Да. В общем, мы решили это платье все-таки померить И мне кажется, что не зря Мне прям очень нравится, как оно смотрится И за счет этих перчаток, кстати, оно смотрится Интереснее, как если бы Оно просто было, допустим, с такими фонариками А так вы можете Опять же, там, ботфорты, например, добавить Или колготки Но мне кажется, не все девушки прям отважатся Странный аксессуар какой-то добавить На первый взгляд Но мне он не кажется странным Но в этом году в поэтому вы звездой вечеринки второй съемочный день мы приехали в чукс Это очень классный магазин, в котором есть много не монохромных образов, а как раз-таки ярких. Мы сегодня с Таней выберем здесь что-то особенное и стиле чокс. Мне сказали, что новогодняя коллекция пришла еще не вся, но я отобрала несколько образов, которые, как я правильно сказала, яркие, с разными декоративными элементами, с перьями, с интересными аксессуарами. Яна вышла в первом образе. Это я думаю, что мой и ваш будет любимый образ. Супер нежный, супер женственный. Эта юбка, конечно, уже сколько, наверное, год покоряет сердца московских. Модница, но здесь она в такой интерпретации укороченной И мне, кстати, очень нравится Я сомневалась, когда я ее брала Потому что ну, короткие юбки не всегда классные ноги подчеркивают Но я на ноги они подчеркнули просто идеально Если кто-то любит такие светлые оттенки Которые создают воздушное, романтическое настроение То это как раз тот вариант Следующий образ, он достаточно классический, но мы такие любим образы, спокойный, расслабленный. Вы можете здесь брюки носить с огромным количеством верхов разных, можете этот жакет стилизовать совершенно по-разному, добавить сюда юбку, например, как мы молочную мерили баллон. можно добавить черную или твидовую юбку, и это будет супер круто. А если вы хотите так, допустим, на какое-то вечернее мероприятие, пойти просто надеваете под низ топ, шелковый из интимиссии, я советовала приобрести. Steam или топ-сетку, и все, пожалуйста, черный образ стал. Мы с Яной увидели это пальто, и не смогли мимо него пройти, решили его тоже померить, хотя это не совсем в нашей теме выпуска образ, но это супер-классная история, когда вы всего лишь меняете цвет обычной повседневной вещи, которую вы носите каждый день, приобретаете, например, красное пальто вместо привычного черного или серого, и ваши образы повседневные, они играют новыми красками, Выглядит совершенно иначе, свежо. Вот мне кажется, этот цвет нереально просто я не подходит, хотя я очень редко такие яркие цвета на себя примеряет. Видела красное пальто, когда смотрела подборку образов. Бибер, И мне очень понравилось, что она миксует это красное пальто. Ну, подобное красное пальто с такими вот лаконичными, простыми черными, там монохромными такими образами. Допустим, ты Total Black надеваешь. Красное пальто. У меня сейчас босоножки на мне, а она миксовала их с обычными nike force и смотрелось очень круто и стильно то есть это просто пальто которое вы можете применять как в вечерних выходах так и в ежедневных просто главное понять с чем это сочетать научиться это делать и будете выглядеть очень стильно поэтому это пальто я точно сегодня забираю себе ну как вам мой новый образ Следующий образ, конечно, это очень ярко и очень э, самовыражающий. Я бы, наверное, так не пришла. В целом, пиджак мне очень нравится, потому что у него есть такая вот деталь необычная, и сразу он привлекает к себе внимание. То есть, если вы хотите стать звездой этой вечеринки, то, я думаю, ваш выбор может оказаться вот таким. Таня мне говорит, что с джинсами я бы, наверное, надела такой образ. Но вообще просто мне не очень нравятся такие вот яркие аксессуары, но кому-то они очень идут, поэтому это тоже имеет место быть это классный образ, просто он немного не мой. Думали мерить этот образ или нет, уже последним я его ответила, но когда мы его примерили, это оказалось просто вау. Очень красиво смотрится сетка, подчеркивает ноги, хочется их рассматривать. Большой оверсайз жакет как раз скрывает все, что мы хотим оставить. Тайный. а Единственное, я бы приобрела в дополнение к этому комплекту э, трусики высокие. Э, тоже они есть в Тезене с вентимиссими. Топ тоже такой базовый, просто для тех, кто хочет например, там на отдыхе, допустим, надеть такое платье и пойти, не знаю, в ресторан там, на пляж куда-то, или отметить новогоднюю ночь в таком образе, или просто расстегнуть жакет. Тогда вам что-то нужно поднить обязательно. Мне кажется, я уже с новогодним образом определилась. Все наши поиски явно были не зря, потому что этот образ, это просто вау. Этот образ, мне кажется, прям будет моим фаворитом. Вы, наверное, знаете чуть позже, приобрела его или нет. Но, скорее всего, я остановлюсь на нем. Спасибо вам за просмотр. Мы были рады с сделать для вас новогодний обзор. У нас получился он очень обширный, мы рассмотрели с вами разные бренды, от классических черных вариантов, до каких-то изысканных с яркими деталями, поэтому не забывайте обязательно ставить нам сердца, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наши инстаграмы, поэтому желаем всем приобрести тот самый лучший новогодний образ. Так, и я тебе хочу сказать, что действительно очень интересно, какой образ вам понравился больше всего, поэтому если вы напишите об этом в комментариях, мне будет супер Интересно посмотреть, потом посмотрим, какой образ оказался самым для вас таким ярким и запоминающимся. И еще мы сейчас с Яной обсудили, что мы очень много говорили, когда в лайме мерили платье, про перчатки. Поэтому решили сделать розыгрыш среди самых активных в комментариях и разыграть перчатки, чтобы вы смогли добавить их к своему новогоднему образу. Поэтому пишите, будем рады. Красивого Нового Года!